Ты ждешь ли завета, от друга привета, все не спишь до рассвета, Все грустишь обо мне, Одежь победу. Чем боевым гони, одержи победу, к тебе приеду на горячем боевом коне. Приеду весную, ворота открою, Я с тобой, ты со мною, Неразлучный вовей. Когда с снег В тоске и тревоги Не стой на пороге Я вернусь Когда с снег Моя дорогая Я жду и мечтаю Улыбнись, повстречая Был я храбрым в бою Эх, как бы дожить бы женись и обнять любимую свою, эх, как бы дожить да бы до да свадьбы, женить бы и обнять любимую свою.